Мы начинаем искать, куда уходит наша энергия, мы начинаем искать эти пробоины, задавая вопрос, что мы можем с этим сделать. А сделать с этим можно очень много всего. Можно изменить ситуацию, можно изменить отношение к ситуации, но самое важное и самое ценное – это можно изменить себя, и тогда все вокруг происходящее автоматически начнет меняться. И следующий, исходя из этого, вопрос, а как все это сделать? Как найти, как увидеть, как сфокусировать свое внимание? У меня есть такая интересная особенность. Я очень люблю собирать грибы, но когда я вхожу в лес, я обязательно прибиваюсь к какому-то грибнику с просьбой показать мне гриб. Типа, покажи хотя бы один гриб, вот, чтобы я его увидела, что он есть. И после того, как я увидела гриб, иногда он может оказаться прям возле моей ноги. Но мое зрение... Там мой мозг не сфокусирован видеть грибы. Мне показывают, вот гриб он есть. И после этого уже все остальные грибы я начинаю видеть. Это такая прямо вот ну, бытовая деталька, которая показывает, как работает наш мозг. Нам фактически нужно откалибровать свое зрение, откалибровать свой фокус внимания для того, чтобы мы начали видеть. Чтобы мы начали видеть источники счастья и мы начали видеть разрушители счастья. И разрушителями счастья мы называем такую тему, как капканы. То есть это некая, опять же, возвращаясь к лесу, некая история, когда мы в своем детстве, это случается примерно с трех до 6 лет, оказываемся в лесу своих, своей жизни, в отношениях, которые мы не, не понимаем. Это отношения мамы и папы, бабушек и дедушек, соседей, каких-то там событий, которые мы просто мы вынуждены там быть, мы ничего с этим не можем сделать. Мы не то что не управляем этой ситуацией, мы даже не понимаем эту ситуацию. В лесу первых социальных каких-то коммуникаций, садик, школа, ну, кто-то застрял там, первые коммуникации в ВУЗе и прочее. И э, вот этот лес которым мы не умеем ходить На который мы не умеем реагировать который мы не понимаем И мы еще не сфокусированы на определенные вещи Таит в себе определенные капканы В общей сложности мы нашли их 12 О чем, собственно говоря, весь проект Happy Sapiens Эволюция 12 капканов, в которые мы иногда Так или иначе случайно наступаем Например, ногой и когда мы наступили в этот капкан, он захлопнулся, дальше происходит несколько вещей. Если так случилось чудо, и рядом оказались мудрые родители, мудрые педагоги, они могут помочь увидеть этот капкан и рожать. На самом интересном